Вот, я сейчас хочу как раз-таки представить свой курсовой проект по нашему курсу. А, собственно, вначале расскажу немного про школу, где я работаю. Это школа парт-лестница. Лестница — это школа самонаправленного образования. Мы существуем уже 4 года и работаем по методике Милослава Балабана. А до этого нас курировал главный методолог этой это все истории как раз-таки школы-парк его дочка Ольга Леонтьева. Мы работаем на принципах соуправления как с детьми, так с родителями и с коллективом, собственно, с наставниками. Сейчас у нас работает 17 наставников и учатся 57 студентов. Это примерно 40 семей. А, так, у меня проект — это работа с неформальными коммуникациями внутри сообщества за школы-парк Лестница. А почему я выбрала именно эту тему? Это потому, что у нас родителям не хватает информации о том, что происходит в школе, и начинаются сплетни, и они их берут от детей, как бы а там есть и какие-то додумки, поэтому надо что-то с этим делать. И также у нас не работает, перестала работать внутренняя газета «Стремянка», потому что стал главный редактор, наш студент. «Стремянку» можно видеть вот здесь вот на картинке. Её, это первые выпуски, которые делались, как раз таки читают наши студентки. Вот. Сейчас поговорим немного о целевых аудиториях. Я выделила их две, всего, в принципе, целевых аудиторий три. Это еще наставники должны быть, они у меня есть в второй домашке целевым аудиториям, но тут я именно, исходя из темы проекта, выделяла целевую аудиторию. То есть первая целевая аудитория – это у нас родители студентов. Это чаще всего люди, находящиеся на фрилансе, любящие активный образ жизни, часто выезжающие на природе, занимающиеся творчеством. Читают и смотрят они Телеграм, Фейсбук, Ютуб большинство из них стоит в нашем канале самонаправленного образования и, собственно, оттуда берут информацию и туда же ее отправляют. У них есть потребность, как говорилось раньше, у них есть потребность в том, чтобы узнавать, что происходит в школе, при желании иметь возможность поучаствовать в процессах, но, в принципе, у нас школа как раз-таки работает в соуправленческой в соуправленческом формате, поэтому родители также могут принимать участие во всех процессах, но почему-то не всегда они это понимают и осознают. Вот. Дальше это студенты школы Парк-лестница, следующая целевая аудитория, это девочки и мальчики в возрасте от 6 до 14 лет. У всех разные интересы. Кто-то у нас любит заниматься, там, я не знаю, программированием, кто-то творчеством, кто-то любит математику, русский и так далее. Но всех объединяет то, что они знакомы с системой как раз-таки направленного образования и учатся у нас в лестнице. У них есть потребности это высказать свое мнение и быть услышанным, как-то проявлять себя с, творческого, с творческой стороны и понимать, что рядом всегда есть люди, которые услышат их и могут помочь. Не сделать за человека какую-то работу, а помочь именно. Вот. А какие я проблемы выделила? Первая проблема, как говорилось раньше, это родительские тревоги, которые родители копят в себе, делятся друг с другом и не делятся никак с наставниками. И мы это узнаем уже вот таким сарафанным радио. А какие можно делать, какое решение можно принять? Это провести ежемесячные встречи с родителями. Это Я сначала думала их сделать в онлайн формате и сделать их более частыми, но проведя опрос как раз-таки в родительском чате, родители сказали то, что в Аочию встречаться нам будет лучше, и как раз-таки раз в месяц это будет самое комфортное, наверное, количество встреч для наставников, чтобы не устать, и для родителей, чтобы успеть соскучиться. И также это создать рубрику в соцсетях дайджестов за неделю. Это то, чем я тоже начала заниматься. Это будут какие-то дайджесты из со сосудей, вообще из школьной жизни. Это то, что мы сейчас будем реализовывать на как раз таки площадке Телеграм. У нас есть Телеграм-канал именно школьного. А потом, может быть, вот это еще подкрепит как-то студентами, но уже они с газеты вот со стремянкой создадут свой телеграм-канал, мы поможем, но это еще пока не точно, потому что вот вторая проблема это то, что у нас не работает стремянка, она перестала выходить так часто, у нас было до этого, она выходила каждую неделю, и эти дедлайны стали не соблюдаться как раз таки из-за того, что устал главред, устала сама группа, которая выпускает эту газету, участвует в в ее созданием и что можно сделать в этом случае это сделать редколлегию когда ребят будут меняться я тоже предложила эту идею сейчас она вот на рассмотрении я написала ее в чат сми и ребята думают и в принципе мы поговорили с госпитом он говорит то что да это было бы и ему интересен опыт потому что он реализовал свои потребности именно в то в создании газеты, и сейчас активное такое участие в жизни газеты, у него занимает много времени, и появились какие-то другие интересы. Вот. И как раз-таки мы газету используем как способ выразиться студентов то, что это может сделать ее более открытой. Подать, знать всем студентам то, что можно участвовать, и как бы они все и так до этого знают, но пригласить более активно, сделать какой-то промоушен, вот, например, на пробковой деке, которая у нас висит в школе, к ней часто подходят ребята, у нас там вывешивается и газета, и какие-то важные новости, вот такие еще есть мысли, решения. План мероприятий по реализации проекта. Первое, что мы должны будем сделать как в работе с родительскими тревогами, так и со стремянкой, то, что зафиксировать цель и описать и структурировать, потом надо будет нам верифицировать ее с участниками, то, что все ее разделяют, все готовы над ней работать, и только после, ну, и, и создается уже какая-то рабочая группа. Эта рабочая группа сможет внутри себя распределить обязанности и установить дедлайн. как раз-таки будет один ответственный за это, как мне кажется, я надеюсь, может быть, не один, может быть, также все будут, у всех будет одна цель, и надо будет распределить именно обязанности. Так, спланировать мероприятие и потом в зависимости от проблемы запустить его. Вот, как раз-таки годовой план мероприятий я скинула в Excel-таблице, там есть как раз-таки реорганизация стремянки как отдельный пункт. И тут я не прописала вот все мероприятия, которые у нас будут, то есть это, в принципе, как я понимаю, ну, как я вижу, канва для всех мероприятий, сначала нам надо в нашей комьюнити зафиксировать цель и создать рабочую группу и только уже потом как бы запускать что-то. Самое основное – это зафиксировать цель, это я так понимаю. Вот. А что будет итогами проекта? Это сбор обратной связи от родителей уже на собрании, как мне кажется, можно будет сделать как коробку, ну, не коробку благодарности, а просто сделать место, куда они могут подойти и дать свою обратную связь, написать. Или же сделать это как раз-таки в чатике в нашем, запустить какой-то опрос. У меня пока еще это тоже как... В голове на, на моменте формулирования еще пока не совсем представляю. Вот. Итого, главным итогом это будет уменьшение, уменьшение тревожных коммуникаций, то, что у нас будут уже собрания, мы будем как-то разбирать все темы, которые волнуют родителей, и, в принципе, тоже уже будет, может быть сбор обратной связи, как раз таки, как устные, это тоже как вариант. Перезапуск и качество оценки стремянки, уровень удовлетворенности ключевым, ключевыми аудиториями тоже будет продиться, уровень информированности надо будет запустить, пульс опрос. Вот это что я вижу как итоги нашего проекта.